Господа, она готовы к взрыву и просим вас убедиться, что линии безопасности застегнут и затягивать по размеру спинтокресла, вертикальное положение, столик кобра, оборотники опущены. Попробуем за внимание. Я ж говорю, это всегда вовремя. Это вот так, когда ты прыгаешь, вот 207 или 205 или 69, это вот когда ты головой вниз можешь, боком вниз, ну то есть ты сам должен прыгнуть. And we can rule the world Кайф. Как будто здесь какие-то шейхи отдыхали, а нет. Рабочий класс. А -а -а. Тебе нужно вернуться будет, получается, чуть назад на курорт Красная Поляна. Так. Ты можешь туда дойти пешком. Пешком тебе будет идти э, туда минут вот 15 от силы. Uh -huh. Вот прям от силы. Ты можешь доехать, да ты бесишь меня Бесишь меня Ты можешь доехать туда на такси, копейки будет стоить Вот еще вот так вообще снимай тогда Вот здесь вот всякие вкусняшки, здесь китайская, здесь вьетнамская а, да, вот здесь, кстати, вот очень поворот. вот как раз тоже хинтали, но я не знаю, Сереж, насколько они здесь вкусные или нет. <свес> <свес> И дойдешь, с кипайского получишь. Мы прибываем на станцию Эста-садок.